Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Ванна, и сегодня я хотел показать, как легко и просто установить а, Minecraft версии 1.5.2 с модами. Для этого вам необходимо будет скачать вот этот файлик, который будет, который я дам в описании. Дальше вы его, уст... все, вы его, короче, скачали. Все, дальше. Необходимо сделать так. App. ой, так вот, дата, процентик. Вот у вас появится папочка roaming. Дальше у вас будет ну, у вас, если не будет папки Майнкрафт, ничего страшного. У кого есть, так делайте. Берете. Удаляете все. Да, все удаляете. Дальше. Заходите в эту папку, которую я вам скинул. Там будет так. Майнкрафт. Майнкрафт. И все, что. А, кстати, да, вот у кого нету, просто а, вот это вот скиньте в папку Роуминг. Вот. Дальше, короче, вы это все копируете. Дело. Так, подождите. Вот так вот можно делать. Да. Так сделайте скопируйте и вот сюда скиньте в папку Minecraft. Сейчас у вас она скинется. Все отлично скинулось. Дальше а, вы в этой папке у вас будет уже сразу Minecraft. Я уже все во всем позаботился. Открываете, запустить. Это уже можно в принципе закрывать. Пишите свой ник. Я вот тут это под обычным ником я вот схожу. Вот, если запустил, все хорошо. Вот, все отлично. Но не забудьте, нужно сразу прям удалять там. Вот в точке мандата надо все удалять. Иначе не получится. Вот. Сейчас либо будет не отвечать, либо очень долго будет загружаться. Я пока поставлю на паузу. Так, и вот, спустя минуту у меня она запустилась. Так, все, видите, 40 модов активно. Вот, все. Отлично. Ну, чтобы проверить, давайте оставить новый мир. Так, давайте. Творческий. Тут работает очень много модов. Самые такие хорошие. Это, наверное, OptiFlyн. Дальше. Что? Вот Tricycliter. Это самое важное. Tricycliter есть. Вот. Загрузка мира. Дальше. Что там еще есть? М -м -м, ну, много, короче. <laughs> не помню, но очень много. Сейчас загрузится. И мы уже... Вс ⁇ Отлично. загрузилась. Ну, давай. Давай -давай, Все отлично. Вот не обращайте внимания на большой такой радар, когда вы включите full screen у вас его не будет. Так, дальше. Вот нажимаем, вот сюда. Туманий итамс есть, да. Вот дальше. Вот смотрите, смотрите какие. А, вот нас Craft, индустриал крафт, там крафт и Omnitools. тулс. А, дальше, что у нас есть? В общем, у нас много чего есть, да. Ни, ни, ни, уже не помню все. Ну, в общем, очень много их. Вот, очень много всего. Дальше. Так, тоже так вот все много. Много-много-много. Вот, отлично. Ну ладно. Вот. Что там у нас дальше есть? Да, вот три копитера. Чтобы у нас заработал три копитера, вам нужно взять наверное, инструменты. Любой топор. По-моему, только только деревян, только не деревянно нельзя ну в общем я не помню все ломаем хоп и сейчас он сломается подождите сейчас он сломается что-то не ломается странно вот все вот видите сломался и то сломался просто это подвисло ну вот ничего страшного так вот ломаем все ломается отлично дальше арен чест еще есть вот да забыл а, вот как видите у нас уже тут вот, какие-то новые двери появились в принципе, это одинаковые, по-моему. Просто текстурка поменялась. Вот. Еще я там я сделаю, чтобы у вас в сборке был еще... Это другой текстур пак, который мне больше нравится. Этот я... можете либо оставить этот, либо мой, который я поставлю. Раньше мне больше это нравилось, сейчас вот другой понравилось. Вот. Все у нас есть, все хорошо. Так. Ну, надеюсь, я вам помог. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. До новых встреч. Всем удачи, всем пока. Так вот. Все, да. Да.